друзья пригласили попариться в баню на Большой Ахун. Не было снега, пока доехал, смотрите, сколько навалило. Кстати, сейчас эту баньку покажу и вам. Называется барские бани на Большом Ахуне. Сюда я нормально доехал, но сейчас вот стало подмораживать уже 0 градусов. Не знаю, как я поеду назад. А на Большом-то Ахуне, извините меня серпантинчик то да вон какой в общем держу вас в курсе тут ресторанчик вот. прям поблизости кстати был я в этом ресторане как-то не понравилось вот видите что тоже бывает снег особенно на большом афоне да везде в горах бывает снег на поляне же сейчас тоже снег но ну, здесь прям вообще будет капец так он а мне еще метров стоит Ой, блин, я прям соскучился по снегу, честное слово. Вот у меня сейчас, друзья, приехали из Тольятти. На поляну, наверное, поеду с ними кататься. Они приехали, в общем, покататься. Вот. А сегодня покорятся в банке. Где она? Вот это что ли? О. А, ну да, точно. Видели пальмы Я тоже вижу. Здесь. Ага, дымок идет. Будем искать сейчас, мои друзья. Сейчас посмотрим, что тут, где они. Где вы? Ко-ко! Диман, ты сколько стоишь сейчас? Вот только батюшка заказывает. Это не ты! Здравствуйте, здравствуйте! С вас снимает не скрытая камера. Здорово. Не скрытая камера. Стробная. Да. Стробная. Это ребятишки столять. В общем, я, как всегда, по традиции освещаю вам места, где отдыхаю, чтобы вы тоже знали эти местечки. Баня на большом охуне. Называется барские бани. Давайте экскурсию устрою Уж извините за подробности. Два санузла. Мне тут нравится такой прям уютненький интерьер, банкетный зал такой да, с камином. Дальше, что у нас? Давайте, наверное, вот отсюда. Сначала, что давайте вам покажу сначала всякие комнаты, а потом самое интересное, самое интересное, ты понимаешь, там на улице что здесь у нас? Вырите Прикольно. Ага. Комната. Еще одна. Есть, есть, сейчас дам. Так балкончик, блин, классно, К классно, что сегодня выпал снег, не знаю, как я поеду, тачку, наверное, оставлю здесь. Привет, привет, Сань, где никого нет? Пойдем посмотрим, что там, я пойду посмотрю, что там. Спросил папы сначала. Так, ух. ну красиво здесь, смотрите, ну согласитесь, красиво. Водопад, здесь есть водопад, не видел. Замерз. Пишите в комментариях свои впечатления. Я впечатлен, правда. Прям впечатлен. Сейчас я пойду париться, а потом буду прыгать в холодную водичку. Есть тут, смотрите, и бассейн. Вот. А банька. Банька. Так, там русская баня. Давайте сразу ее покажу. Кто? Пойдёшь, стоит, Покажи парить. баньку. У. Оп. Вот Вот такая. А еще что тут есть? А? И... А, пальма такая. Водопад. Что-то еще здесь есть. А здесь что? А, наверное, санузел. Тех-комната, короче. А есть... дай пару дровишек. Блин, я вам завидую. но я сейчас тоже пойду. Че, пару дров, Пойдем да? А, все. Да, Теперь тем более. что там ты? Ну, она в лужу упала. Ну нет, там не разгорится никто. Люблю смотреть на огонь. Стоп! Стоп! А вы? Ну что, ну, я... вы ну вы что, нагрелось? Да мы, да мы, да Еле, еле, еле. Ну что, да. ну, что разогрелось хоть немножечко. Ага. Ну разумче. Фух, все-таки получилось разогреть. И теперь Фу -фу. холодный бассейнчик. Ой-ой-ой. О! О! А! Вода прям лесна, обжигает. Офигета. Опа, она привет. Офигеть. Офигеть. Моя долька с тобой вообще просто мини. Это... Лилилипот. -ли -ли вот мама. это кто это? Слушай. А это что? Это Симберна? Или кто И... это? Серый? Э -э Костень. Лапу. Лапу дай. Лапу дай. Дай лапы. ну, он еще может у меня сажать вместе с рукой, кстати. Да дайте ему. Я ему не нравился хера. Да. Что то ты ему молодец, не нравишься. ты, молодец. Давай лап. Да, лап. Да, лапа, ты мой сладкий, а, ты давай. хороший. да у меня такой же на работе просто. А, не знаю почему, но к нам пришли вот такие ребята. Антон. А можно Правда, узнать, почему вы здесь? Я... Ребята, что да, Почему они приехали? Можно узнать, почему вы здесь? Сделали? Господа, пожалуйста, в форме, которые в форме, в масках, в шлемах, там и так далее. Пожалуйста, что, скажите... Не надо, не, а я вообще не понял, откуда они, для чего здесь появились. И что это? И куда это все делись? И что это? Всех арестовали что ли? Ну, а что случилось-то? Ну, пришел ваш мужчина с вашей компанией, начал велики у нас вот ныть, сказал, что собака у вас. Ну. А в оконцовке получилось, что с вашей же компанией, мамень сказал, что вы сами собаку запустили в да? дом. Собаку? Да. Ой. Ага, вот она моя компания. Эй, компания, что случилось-то, а? Звезды, YouTube вы будете, товарищи в масках. Что случилось? Можете прокомментировать? А вы Я? Я блогер. Да вас, братан, пошли. И что у вас случилось? Блогер? У него все хорошо, он блогер, классный. Короче, непонятная ситуация. Кто вообще внесет ясное, что получилось? К нам в дом пришла большая, огромная собака, а? которую мы попросили удалить. А. После чего нам вызвали ГБР. Вот этих вот товарищей. Да, и все. В итоге а ну, ребята вызвали такси. Ну а мы что? Мы поем на моей машине, наверное, сейчас. Ну и чё? Они поехали, да? Ну чё, чё у вас где машина? Машина у нас внизу, все, едем. Вот он мой бегемот стоит. Мой тигуанчик, Тигуаша. Как станет твой любит говорить, тигуаша. Ну и что вы думаете? Приехал забирать машину на следующий день. Вы смотрите, какой сугробик стоит. Вот так вот. И зачем я попёрся в тот день в баню на машине? Вот он, сугробик мой, стоит. Вот он, мой, тигуаша, стоит. Сугробик. Все, умудряется еще кто-то ездить. Вот буквально километр вниз, и там уже асфальт. Но красота, конечно, здесь неописуемая.